Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung Просто. В этом видосике хочу познакомить вас с четвертой бета-версией Android 12 для Galaxy S21. А в данном случае ультра. Зайдем сведения о телефоне и сведения о ПО. Пожалуйста, вот он номер сборочки, вот это вот прошивочка и это четвертая бета-версия. Я скачал именно индийскую бета-версию. И установил. Как установить вообще бета-версию себе Android 12 на Galaxy S21 вы можете увидеть у меня на канале. В описании будет ссылочка на данную инструкцию. Стоит ли ее делать? Сразу хочу сказать, хорошо подумайте, потому что если вы установите себе бета 12 Android, то потом Спускаясь на 11-й Android обратно, если вас что-то не устроит, вам уже придется делать полный сброс. Полный сброс. Что значит исправили в этой бета-версии? Ладно, во-первых, -во исправили ошибку включения жеста Samsung Pay, вот снизу. Раньше была вот такая проблема. Выпускали его, и он не всегда включался, либо тормозил, либо притормаживал и так далее, тому подобное. Дальше... Удален эффект растяжения при прокрутке. Почему они это сделали, не знаю. Было, мне кажется, прикольненько. Но вот они его удалили. Вот этот эффект. Сейчас вы его видите сбоку, как он... Был, да, такое где-то было в Android 5 или 6, я помню, делалось такое. Далее, что у нас сделать? Удалили всплывающее окно после первого запуска приложения. Что это такое, я не нашел, не понял. Вообще, у меня как бы все запускается приложение, все на нем вообще нормально, без каких-либо проблем, все вообще без проблем не знаю, если знаете вы что это такое, пожалуйста напишите в комментарии исправили падение производительности при выставлении наивысшего разрешения экрана, другими словами было сильное падение, проседала батарея, производительность проседала и, соответственно батарея, когда вы ставили разрешение, а, вот большое разрешение, допустим самое большое разрешение, то очень сильно, сильно падала производительность. Он начинал тормозить и так далее и тому подобное. Сейчас этой проблемы нет. Работает все прекрасно. Как видите, у меня никаких лагов, ни падения производительности. Я на этом смартфоне обрабатываю все свои видосы. Все без проблем. Далее, что исправили, устранили проблемы с Wi-Fi и точкой доступа. В моем случае у меня на Beta 3 не было таких проблем. Никаких ни с Wi-Fi, ни с точкой доступа но у многих а, по комментариям были такие проблемы и данная проблема сейчас устранена и все теперь нормально Ус а, устранили размытие экрана при разблокировке устройства а, допустим было размытие экрана до этого да вот здесь такое вот ну мутное все было а, не особо хорошо все разблокировалось сейчас этого эффекта нет его устранили и теперь Проблемы в этом случае с багами никаких нет. Устремлены ошибки э, двойного окна вызова. Когда приходил ко мне кто-то звонил, то всплывало почему-то два сразу окна вызова. И это очень сильно напрягало. Знаете, как будто один вызов идет, вот ты разговариваешь, а второй на удержании. Вот такая вот тема была. Почему, не знаю. Сейчас этой проблемы нет, я уже по много разговаривал, как бы все нормально. Уже четыре дня, как я пользуюсь этой беткой. Далее, исправили э, спонтанные перезагрузки во время длительных звонков. На бета-3 у меня были такие проблемы. Раза два, наверное, я разговаривал больше 30 минут, и были перезагрузочки. Сейчас таких проблем нету. Я вчера проводил две беседы, достаточно долгих, и телефон не нагрелся, не перегрелся, и никаких перезагрузок не было. Ну и также исправили ошибки в настройках стилей обоев. А, значит, вот так вот у нас стили обои. И вот в этих вот настройках теперь нет проблем. Сейчас вот нажали и без проблем выбрали любую палитру. Как вы видите, она будет изменять полностью. Мало того, она еще изменит палитру значков. Если вы выберете, допустим, готово. Сейчас тема у нас применится и мы с вами все увидим. И теперь, как видите, значочки вот такие. вот. В целом сейчас система работает неплохо. В принципе, я доволен. Но... Бета 2, на мой взгляд, была получше. Здесь лагов, конечно, никаких особо нет. Но, тем не менее, бывает подтормаживание системы. А с чем это связано, не знаю, но бывает. Поэтому, если вы хотите так чисто побаловаться, установить себе Android 12, именно бета, да, то не советую вообще. Лучше дождаться основного релиза. Уже скоро будет пятая бетка. Вот уже совсем скоро, уже даже э, один инсайдер сообщил, который действительно всегда прав, сообщил это в своем твиттер. Поэтому ждем скоро уже совсем. Вам же дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Samsung, просто ставьте свои лайки, пишите ваши комментарии и естественно делайте это только в том случае. Если мои видео были для вас полезны, не забудьте нажать на колокольчик и подписаться, естественно. Пока и до новых встреч.